Военно-воздушные силы США подтвердили, что американская военно-промышленная корпорация «Нортропграмман» на калифорнийском заводе в Палмдиле начала строительство шестого стратегического бомбардировщика B-21 «Рейдер», считающегося «самым крутым» самолетом в мире. Отмечается, что программное обеспечение, предназначенное для поддержки топливной системы самолета, уже проверено в цифровой среде. Издание пишет, что программа благодаря цифровизации B-21 Raider является образцовой с точки зрения своей стоимости и соблюдения заявленного графика выполнения работ. Строительство шестого самолета началось несколько недель назад. The Drive допускает, что в воздух первый летный образец стратегического бомбардировщика может подняться уже в текущем году.